Всем привет, с вами Mac+. Сегодня поговорим про SSD под разные модели маков. Наверняка вы не раз задумывались об апгрейде, но не очень представляете, чем замена SSD диска поможет вам, и какой SSD диск именно нужен для вашей модели. Обо всем этом сейчас я вам расскажу. Начнем с серии MacBook Pro до 2012 года, 13, 15 и 17 дюймов. Его форм-фактор SSD 2.5, и по размеру он схож с основным жестким диском. Идеальным вариантом по цене и производительности будет установка HDD вместо DVD-привода, которым большинство юзеров уже давно не пользуется. Для этого понадобится Optibay, который служит переходником для харда и по форме подходит под место привода. В нашем сервисном центре вы можете провести такую установку SSD с небольшим объемом и пользоваться двумя дисками параллельно. SSD для ускорения системы и старый HDD для хранения данных. В ретинах установлены SSD-диски совсем другого вида – М2 SATA. Фактически М2 является более компактной реализацией SATA Express. Они стали гораздо мощнее и компактнее. На цене, конечно, это тоже отразилось. Кроме того, планки SSD-диска в ретинах устанавливаются на месте основного харда. DVD-привода тоже нет, так что владельцев данных маков придется забыть о втором жестком диске. На модели А пятнадцать ноль два SSD диски различаются по годам. А пятнадцать ноль два две тысячи тринадцатого и две тысячи четырнадцатых годов совместим с А тринадцать девяносто восемь, А четырнадцать шестьдесят пять и А четырнадцать шестьдесят шесть. Также две тысячи тринадцатых и две тысячи четырнадцатых годов. А пятнадцать ноль два две тысячи пятнадцатого года совместим с А тринадцать девяносто восемь, А четырнадцать шестьдесят пять, А четырнадцать шестьдесят шесть 2015, шестнадцатого и 2017 годов. Что касается MacBook Air, то здесь SSD диск установлен планкой с самого начала. Так же как и на MacBook Retina, SSD установлен по умолчанию, а HDD отсутствует совсем. SSD диск от 15-дюймовой Retina A1398 2012-2013 годов совместим с другой моделью MacBook Pro A1425. Так выглядит SSD для MacBook Air A1369 и A1370 2010 и 2011 годов, а так выглядит SSD для A1465 и A1466 2012 года. SSD на новый MacBook Pro 2016-2017 года распаяно на плате у 13 дюймового A1706 и 15-дюймового A1707, следовательно поиск и продажа будут очень проблематичными. Почему я рассказывала в одном из наших предыдущих видео про оперативку. На этом все. Обращайтесь к нам за апгрейдом. Мы подберем для вас самую лучшую комплектацию. И ваш MacBook не будет уступать новым моделям. Всем пока!